Коллеги, ну вы хоть дайте какую-нибудь обратную связь там. Все понятно, а то, чтобы монолога не было. Будет вебинар, будет сохранен в записи, можно будет посмотреть. Но это как бы не сюда. Да, Давайте вы мне напишите на почту относительно пособия. Я точно вам могу прислать методическое пособие. Что касается самозанятости и ИП, я не очень понимаю, как это взаимосвязано. Почему родители детей с инвалидностью или детей с ограниченными возможностями здоровья должны обязательно регистрировать ИП или становиться самозанятым. Это, конечно, это какой смысл? Ну, коллеги, сейчас. Ну, вот да. это, это опять же, смотрите, смотрите, смотрите, сейчас у нас, э, например, с точки зрения там э, предпринимательской деятельности и выхода, да, то есть вот у нас люди э, начинают заниматься там самозанятостью, регистрируют ИП вопрос как, как раз управленческая практика по поводу этого еще не сложилась, чтобы у нас там все было хорошо поэтому по сути она будет только складываться но мы надеемся что вот она там сложится тоже потому что этот реестр будет постоянно обновляться этих лучших практик и а, через год Будет понятно, например, там, в Новосибирской области сложилась эта лучшая практика, ее можно будет написать, подать на конкурс в реестр да, для вхождения в реестр и транслировать на других территориях. Вопрос от Лидии из Добрый день, поясните, пожалуйста, по второму абзацу пункт 5.1. Да, сколько заявок можно направлять. Mm -hmm. Коллеги, сколько хотите, заявок можно много направлять. В, ну да, да, да, то есть... Просто важно, чтобы это была работающая там практика, да, работающая управленческая практика, которая показала свою эффективность, вы понимаете это, и вы ее направляете. Но заявок мы даже. ну, Коллеги, в данном случае мы заинтересованы в максимально возможном числе заявок, поэтому, ну, и чтобы вас подсвечивать тоже. Поэтому, если вы понимаете, что у вас там 5 практик, 10, 20, то давайте. Хотя мы, как бы, тут реалистами будем, их, к сожалению, пока не так много практик. А кто подает заявку, коллеги? Заявку подает субъект Российской Федерации или муниципалитет, то есть не организация там какая-то сама, а либо от уровня субъекта или от уровня муниципального образования. Да. Хорошо. А, вот-вот-вот. Просто в скобочках от вас указано под одной заявкой одного АИФ или одного органа местного самоуправления. Ну, видите, вот, да, Лидия, спасибо за вопрос. Это у нас же проект положения, поэтому в данном случае а, по максимуму. Ну, то есть Uh, у нас в скобочках указано по одной заявке от одного органа исполнительной власти или от одного органа местного самоуправления. Я думаю, все-таки не, не по одной заявке, а по, по, по максимальному числу возможностей. Uh, так, значит, правильно я поняла, что это конкурс практик только для тех, кто работает с семьи с, с детьми. Да это, это сейчас, да, реестр практик э, по работе с семьями с детьми. Да. Ну, смотри, И смотри, там смотри, достаточно помогает, широкий смотри, перечень. Нет, это вот сейчас, коллеги, это то, что мы сейчас вот с Агентством стратегических инициатив делаем. Но в рамках десятилетия детства, однако сама Смартека, она предполагает, конечно, набор практик очень широко. И там не только с детьми, а там вообще любых практик, там и экономических, и социальных. Просто в данном случае, на наш взгляд, как раз, если ну, смотреть социальную сферу, да, то мы понимаем, что очень важно вовлечение негосударственного сектора, это дает другие качественные изменения. Поэтому здесь, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы... Вот таких вот практик, уже работающих, было как можно больше, чтобы их можно было показать. Такие практики есть вот в Ханты-Мансийском, например, автономном округе. И здесь, опять же, очень важная вещь, которую я хочу подчеркнуть. Смотрите, когда мы говорим, например, о том, что ХМАО есть классные практики, коллеги из других регионов говорят, ну да, у ХМАО, посмотрите, какой бюджет, например, и у нас какой бюджет. Вот в данном случае этот аргумент не работает потому что а, это, скажем, безденежные практики, да, то есть это практика управленческая именно, которая перестраивает mm -hmm. управленческий процесс с учетом того ресурсного обеспечения, которое есть в субъекте, и позволяет достигать там тех же позитивных результатов, которые там удалось достигнуть в ХМАО, в том числе за счет привлечения негосударственного сектора. Вот это вот очень важная вещь, потому что мы тогда втягиваем вообще принципиально новые ресурсы еще, которые нам помогают очень серьезно, много что э, сделать. Да, вижу. Еще Смотрите, э, вот конкретные проекты отдельных организаций в данном случае э, не подходят. Они важны в целом, но не подходят. Почему не подходят? Потому что в данном случае это должен быть э, ну, проект управленческий, да, который запущен на уровне всего муниципального образования или всего э, субъекта Российской Федерации. То есть, если есть классный проект у организации, который доказал свою эффективность, то, по сути, вам его надо предложить муниципалитету или субъекту. Субъект говорит, да, здорово, мы это готовы брать и это готовы делать. Потому что, смотрите, коллеги, если субъект Российской Федерации не готов брать и делать какие-то практики, то тогда тут вопрос, у меня два вопроса, да, первый вопрос в эффективности этой практики, потому что, ну, значит, они считают, что это неэффективно. Второй вопрос в мотивации там субъекта, да, вообще, он хочет работать с этой целевой аудиторией или не хочет. Но это как бы тут двоякий вопрос, поэтому здесь нам именно важны те практики, которые подкреплены нормативно-правовым обеспечением на уровне территории и которые именно там другой субъект может взять. То есть, например, у вас есть ситуация, когда, не знаю, вот качество жизни детей там с УВЗ, да, очень серьезно улучшилось. Не на уровне одной конкретной организации, а на уровне в целом муниципального образования. При этом муниципальное образование сделает, например, за счет привлечения негосударственного сектора. Вот. И, соответственно, а мы это разговариваем с другим муниципальным образованием и говорим, смотри, мэр там города, да, вот если ты будешь делать раз, два, три, четыре, пять, то ты получишь, по сути, такой же результат. То есть за счет привлечения негосударственного сектора, принятия таких-то нормативно-правых документов и, например, такой-то перестройки бюджетного процесса. Вот. Нам вот эти вещи очень важно показать. Хорошо. Да. да. Коллеги, а, тогда смотрите, вот ну, так вот в целом, я так понимаю, что вы начали думать <laughs> позитивно. Презентацию смотрите. А, мне кажется, что здесь еще вот да. А, мы звали на это совещание две категории людей. Мы звали социальных предпринимателей и звали представителей, собственно, субъектов и муниципалитетов. И вопросы, которые поступают, вот они поступают от как раз конкретно социальных предпринимателей, наших таких лидеров социальных изменений, у которых есть позитивный опыт, и которые с этим позитивным опытом хотели бы дальше вот его, по сути, масштабировать. Коллеги, и здесь это очень ценно. А, и мы вас здесь, смотрите, как бы просили, мы вас просили вступить сейчас в коммуникацию с как раз органами власти, муниципальной или субъектовой, и с ними проговорить, что у вас уже есть этот позитивный опыт, что его важно а, тиражировать внутри либо муниципалитета, либо субъекта Российской Федерации, и тогда через год, там, например, ну, как минимум через год, можно выходить на федеральный конкурс и подавать в ОСИ уже лучшую управленческую практику. Вот. Сейчас, сейчас Надежда Анатольевна еще что-то. Да, сказать. я хочу добавить, что социальные предприниматели могут получить поддержку от агентства напрям как напрямую лидерский как лидерский проект. У нас на сайте агентства, если вы туда зайдете, посмотрите, что агентство обеспечивает административную информационную, методическую поддержку интересным социальным проектам, отвечающим там, требованиям, которые там изложены. Поэтому, если ваш проект перспективен и потенциально готов к масштабированию в регионе, то агентство сможет оказать вам поддержку и помочь вам вырастить ваш проект до управленческой практики. Поэтому это этот путь есть, у нас на сайте дорожка показана, а вот Дальнейшее развитие этого проекта как уже управленческой практики может привести к попаданию в регистр. Правильно да, я понимаю, да, Сереж? Да? Да. И я хотела бы еще пользуясь случаем. Я сейчас отдам микрофон, Сереж. Я хотела сказать по поводу вопроса, вот, который возник. Если у вас в регионах есть интерес к формированию, развитию или созданию системы ранней помощи детям раннего возраста от 0 до 3, вот та практика, эффективная, о которой я говорила, то присылайте свои запросы, я методические материалы всем э, пришлю, и э, агентство в этом направлении очень э, серьезно работает, и не первый год, поэтому э, я даже смогу вам порекомендовать каких-то экспертов, которые смогут э, ответить на очень глубокие профессиональные вопросы. У нас тут еще общий вопрос, и частный вопрос. Когда конкурс, да, сроки, с июня по сентябрь каждый год. Коллеги, смотрите, у нас сейчас, мы вам разослали проект положения, сейчас положение, вот оно будет утверждено, поэтому, возможно, сроки еще поменяются. Вот. Ну, то есть там... С августа, вот сейчас, в данном случае, мы планируем к концу года сформировать первые, первую версию реестра, поэтому, по сути, вот сейчас конкурс, там, ну, максимум, когда он закончится, там, это середина октября, вот. Это вот в этом году, там по следующему году, возможно, будут какие-то корректировки. Но опять же, вот на семинаре мы уже сможем конкретно об этом поговорить. Но как только будет принято уже положение о конкурсе, утверждено тоже, мы его разошлем. Да, вот. Ну там частный вопрос, вот Ирина Иванова, это для ОНО или для ООО? В лидерских проектах ОСИ, да, по сути, по выращиванию практики, могут принимать там э, участие любые организации, любая организационно-правовая форма. Это, это не важно. И бюджетные учреждения тоже могут принимать участие. Вот. Поэтому, то есть любые. Коллеги, э, тогда, смотрите, я предлагаю пока сейчас подвести черту. Нас вроде бы так... В целом более-менее да, как, как бы более понятно, а, то есть мы заинтересованы в том, чтобы у нас были а, практики а, управленческие, которые позволяют как раз а, существенно улучшить качество жизни семей с детьми. Да? Вот а, поэтому в данном случае вы у нас являетесь там, лидерами социальных изменений вы знаете практики эти или у вас у самих есть какие-то классные вещи которые можно дорастить до уровня там либо муниципального либо а, регионального тому мы вас просим уже наших вот лидеров социальных изменений активно общаться с коллегами из муниципальных образований и из э, субъектов российской федерации я думаю что здесь действительно с агентством есть смысл там выстраивать еще отдельные направления работы по поводу вот поддержки как лидерских проектов. И вторая вещь, мы активно призываем как раз вот коллег из регионов, из муниципалитетов принимать участие да, в конкурсе на то, чтобы показать регион как донор такой вот этих лучших практик, который многое что внедряет и готов ими делиться. Серьезно Анатольевна, что-то скажите еще? Заключительное слово. Ну, был э, такой вопрос, э, достаточно сложный, и Сергей Викторович делал такие глубокие намеки и кивал в мою сторону относительно поощрения регионов и губернаторов. Э, конечно, <coughs> сегодня сложно об этом говорить, потому что мы только в начале пути, и э, поддержка регионов, которые будут практики. Брать лучшие практики на реализацию потенциально заложено в самой идее создания этого реестра. Как это будет в финальной версии реализовано, сейчас трудно ответить на этот вопрос. Но то, что поддержка региону, реализующему лучшие эффективные практики, размещенные в данном реестре, должна быть оказана – это вытекает из всей логики поставленной задачи. По этому поводу ведутся переговоры с министерствами, поэтому этот вопрос пока открыт, но надо понимать, что в течение двух лет реестр пройдет опробирование и каким-то образом правительство сформулировало задачу правительства и будет проявлять свою заинтересованность в этом, если ответить на этот вопрос. Так что давайте будем стремиться. Хорошо. Так, ну, коллеги, тогда э, изучайте документы, э, ждем ваших комментариев и предложений по этому поводу. Вот уже видите, там поймали несколько комментариев и предложений. Спасибо большое, это очень, они очень ценны. Поэтому, что мы делаем теперь? Вы смотрите документы, мы утверждаем положение, дальше мы рассылаем положение о конкурсе и активно в него включаемся все. И в августе месяце проводим семинар по поводу того, как, как раз вот упаковывать эти практики, как их максимально представлять и что мы с этим дальше будем делать. Предложение, да. Все, Ольга, предложение вижу, спасибо. А, коллеги, спасибо огромное, всем хорошей пятницы и хороших, хороших выходных. выходных.